Решим 17 задание из первого варианта профильного уровня ЕГЭ 2015 по книжке Ященко для подготовки к ЕГЭ по математике. Видим необходимо решить неравенство 4 в степени х минус 1 2 минус 17 умножить на 2 в степени х минус 2 и плюс 2 все меньше или равно 0. Представим 4 как 2 в степени 2. То есть 2 в степени х минус 1 вторая в квадрате минус 17 умножить на 2 в степени х минус 2 плюс 2 меньше или равно 0. Для того, чтобы возвести в степень, нам необходимо показатели вот эти перемножить. То есть 2 в степени 2х минус 2 на 2. Дальше переписываем пока что как есть. 2 делено на 2, это будет единичка. У нас получается 2 в степени 2х минус 1 минус 17 на 2 в степени х минус 2 плюс 2 меньше или равно 0. Теперь представим, как произведение двух степеней с одинаковым основанием. То есть 2 в степени 2х умножить на 2 в степени минус 1 Минус 17 умножить на 2 в степени х. 2 в степени минус 2, плюс 2. И или, равно 0. Выразим числа. Это 1 вторая. Минус 17 на 2 в степени х. И на 1 четверть плюс 2. Меньше или равно 0. Упростим немножко выражение. Видим, что у нас знаменатель есть 4. То есть домножим обе части неравенства на 4. То есть здесь у нас останется 2 умножить на 2 в степени 2х. Минус 17 умножить на 2 в степени х. Плюс 8. Меньше или равно 0. Теперь сделаем замену. 2 в степени х равно t. Мы видим, что здесь 2 в степени 2х, а здесь 2 в степени х. То есть 2 в степени 2х – это t в квадрате. t больше 0 обязательно будет. Подставим. 2t в квадрате минус 17t плюс 8 меньше или равно 0. Получилось квадратное неравенство относительно t. Запишем как уравнение, найдем корни, то есть точки пересечения, а затем прорешаем неравенство. дискриминант 17 в квадрате минус 4 умножить на 2 на 8, на 8 равно. Возведем 17 в квадрате, это 289 минус 8 на 8, 64 равно 225. Или 15 в квадрате. Запишем корни. Т1. 17 минус 15, деленное на 4. 2 четвертых или 1 вторая. Больше 0, значит, условие замены удовлетворяет. 17 плюс 15, деленное на 4. 32 делим на 4. Будет 8. Также удовлетворяет условию замены. Теперь вернемся, сделаем обратную замену, вернемся к 2 в степени х равно t. То есть 2 в степени х равно 1, вторая или 2 в минус 1. Равны основание степени, значит, равны показатели. То есть х 1 равен минус 1. 2 в степени х равно 8 или 2 в кубе. То же самое равны основание степени, значит, равны показатели. Х второе. Равен 3. Решением это мы нашли точки пересечения, то есть если бы мы решали уравнение. Так как нам нужно, необхо... нужно найти решение неравенства, то отмечаем эти точки на координатной прямой. Находим, при каких значениях x у нас выражение будет отрицательным. То есть если бы у нас стояли значения t, 1, 2 и 8, то отрицательными значения данное неравенство принимало от 1, 2 до 8. Но так как у нас сделали обратную замену через 2 в степени x то х будет лежать от минус 1 до 3. То есть решением данного неравенства является отрезок х принадлежит от минус 1 до 3.